Привет, психологи, с возвращением. Американская журналистка Миньон Маклафлин однажды сказала, для успешного брака нужно влюбляться много раз, но всегда в одного и того же человека. Но даже если вы не думаете о том, чтобы остепениться и связать себя узами брака с кем-то, всегда стоит задуматься о том, к чему все идет и как долго это продлится. К счастью для вас, психологи раскрывают секреты успешных романтических отношений на протяжении десятилетий и выясняют, что работает лучше всего, а что нет. Итак, вот восемь ранних, но верных признаков, что ваши отношения построены надолго. Первый – вы умеете общаться в конфликте. Быть в отношениях не всегда легко. И правда в том, что независимо от того, насколько вы совместимы с кем-то, рано или поздно возникнет конфликт. Однако то, как вы справитесь с этим конфликтом как пара, говорит о многом о прочности ваших отношений. Хорошее общение, характеризующееся сочувствием, честность и взаимное уважение, является ключом к эффективному решению любых разногласий, независимо от того, насколько вы расходитесь во мнениях по этому вопросу. И если вы сможете эффективно общаться друг с другом через ваш конфликт, тогда вы можете быть уверены, что ваши отношения выдержат испытания временем. Второе. Вы разделяете принятие решений и власть. Еще один верный признак того, что ваши отношения, если у вас и вашего партнера – светлое будущее. Сбалансированная динамика власти между вами. То есть никто не доминирует и не контролирует. Потому что вы оба цените вклад и мнение друг друга. Поэтому каждый получает право голоса. Вы оба знаете, как и когда идти на компромисс. И вы можете говорить друг с другом. При принятии важных решений. Это также показывает, что вы оба помните о том. О том, как ваши действия влияют друг на друга и внимательны к чувствам друг друга. Номер три. Вы мыслите в терминах «мы» и «нам». Аналогично предыдущему пункту, вы знаете, что ваши отношения крепкие. Если вы перестали думать в терминах «я» или «мне», и начинаете больше фокусироваться на «мы» и «нам», что бы подумал об этом ваш партнер, или что бы они почувствовали, если бы вы так поступили, как вы думаете, что бы они сказали по этому поводу, и как на них это повлияет, задавая себе такие вопросы, вы показываете что вы действительно чувствуете, что ваш партнер здесь, чтобы остаться, и то, что вы с ним, помогло вам преодолеть ваш некогда эгоцентричный и эгоистичный образ мышления. Номер четыре. Вы полностью доверяете друг другу. Нужно ли вам знать, где они находятся и с кем они постоянно находятся? В то время как другим парам, возможно, приходится делать такие вещи. Например, просматривать телефоны друг друга или запрещать друг другу встречаться с определенными людьми. Вы и ваш партнер не чувствуете необходимости делать ничего подобного. Вместо этого вы уверены в том, что ни один из вас никогда не сделает ничего, чтобы поставить под угрозу то, что у вас есть. Вы доверяете их суждениям и чистоте их намерений, и получаете их доверие в ответ. Номер пять. Вы принимаете друг друга такими, какие вы есть. Чувствуете ли вы себя комфортно, будучи самым настоящим и самым открытым «я рядом с вашим партнером»? Чувствуют ли они то же самое по отношению к вам? Еще один признак того, что ваши отношения будут длиться долго. Это когда между вами больше нет притворства. Нет необходимости скрывать что-то о себе или вести себя определенным образом рядом с ними, потому что они видели ваши трудности, знают все ваши недостатки и любят вас, несмотря на все это. Вы можете сказать им все, что у вас на уме, и свободно выражать себя так, как вы никогда не смогли бы это сделать с другими людьми. С ними нет страха осуждения или непонимания. Номер 6. Вы разделяете одни и те же ценности и идеалы. Хотя это правда, что наличие многого общего помогает поддерживать романтическую искру, важность наличия схожих основных ценностей гораздо глубже. Это клей, который скрепляет все успешные отношения. Потому что разделение тех же ценностей с вашим партнером означает, что хотя вы можете не всегда видеть друг друга во всем, по крайней мере, вы знаете, что хотите одного и того же, и что ваши жизненные пути направлены одними и теми же принципами. Это также позволяет вам общаться с ними на более глубоком уровне и легче понять их точку зрения. Номер 7. Вы жертвуете друг другом. Готовы ли вы отказаться от некоторых вещей ради них? Принесение необходимых жертв ради ваших отношений очень важно, чтобы сохранить их счастливыми и здоровыми. Потому что больше, чем любой грандиозный жест, щедрый подарок или торжественное обещание, готовность жертвовать своим временем, энергией и другими мелкими удобствами ради своего партнера показывает, насколько глубоко вы заботитесь о нем и насколько вы преданы своим отношениям. В конце концов, когда два человека способны отложить в сторону свои собственные эгоистичные, сиюминутные желания, чтобы позаботиться о другом, вы знаете, что они действительно любят друг друга. И номер восемь. Вы делаете друг друга лучше. Чувствуете ли вы, что вы и ваш партнер делаете друг друга лучше? Верный признак того, что ваши отношения продлятся долго – это когда вам нравится-то. Кто вы есть, когда вы с ним? Их безусловная любовь и поддержка заставляют вас хотеть быть лучшей версией себя. себя. Вы растете и меняетесь к лучшему не потому, что чувствуете, что недостаточно хороши для них, а потому что вы хотите быть тем человеком, в которого они уже верят. Как вы думаете, ваши отношения будут длиться вечно? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно.